Можно в новогодние праздники проводить следующие обряды. Можно стать возле елочки и представить себя деревом. И представить будто на вас яркие сияющие иголочки, которые идут в разные стороны в виде ниточек. И на этих иголочках представляйте большие-большие яркие сказочные игрушки. Украсьте такую елочку и тогда в вашей жизни на протяжении 2015 года произойдет огромное количество всевозможных событий.